всем привет как слышно как видно и прочие эпитеты да народ есть слышно видно ставим плюс да, всем привет да пожалуйста напишите как видно слышно чтобы я уже мог начинать потихоньку вещать сейчас игорь присоединится Талик, привет, и мы начнем. Игорь, привет, присоединяйся. Присоединяйся, я тебе уже отправил запрос. Да, всем привет, привет, привет, воскресные трейдеры. Так, я пока песницу напишу. Так, присоединяйся, Игорь. Да, вс всем привет. О, Игорь. Привет. Да, привет. Ты сегодня максимально оперативно. Максим саботировал процесс как мог. А ты прям четенький. Так. Ну-ка, скажи что-нибудь. Как хорошо. слышно? Так, тебя слышно хорошо. Вот только у меня, по ходу дела, не через наушники, идет звук. Нет, я тебя все прекрасно слышно. Сейчас, ладно. Да, Фановый. Да, да, все. Теперь через наушники, супер. У тебя письмо, у перед тобой. Да. Да, все, супер. Тогда давай, я сейчас по-быстрому постараюсь его найти. Я его или или в принципе да, давай так. Давай Ты, в принципе все и прочитаешь я на вот буку Итак, сегодня. Хорошо. У нас, э, ребят, очередной разбор. И сегодня у меня на балконе плюс 35, поэтому он будет максимально продуктивный и оперативный. Что мы сегодня делаем? У Игоря есть вопрос. Он по большей части связан с трейдингом, но и то считали, связан с психологией, поэтому сегодня постараемся, убираем это слово, сегодня разберем и дадим тебе Игорь максимально полезные рекомендации, как торговать, да, то есть как устранить твои так, Миша, привет, Оля, привет. Вот. А, где, какой у тебя был запрос? Давай у тебя условно говоря, можно разбить на три части. Давай начнем с первого предложения. Какой у тебя был запрос? Вот. А, как, как избавиться от психологического давления после неудачных сделок? Как поддерживать дисциплину? А, Тут дело не в дисциплине, да, первое, расскажи мне, пожалуйста, вот когда ты поймал что какие ощущения возникают? Ну, обидно, хочется отыграться, как чувствую, что… Ну, сначала не понимаю, почему так произошло, почему вот, я ожидал другого движения, но вот все пошло именно в другую сторону. Хорошо. Как-то а... получилось. Это смотри, как часто это происходит? Допустим, ну, симуляцию торговли, Какие там результаты? Ну, процентов 30 примерно. Убыточных или прибыльных? Ну, убыточных. Так, хорошо, это хороший результат или плохой результат? В целом это хороший результат. Так, хорошо, он <св> тебя устраивает? Устраивает. Но да. психологически тяжело. давит. Что давит? Ну, когда сделка идет положительная, я хожу радуясь. Когда отрицательная, я хожу грустный и... Ну, и вообще, когда вот она идет, но еще, например, не достигнула, угу. а стоп еще не закрылся, я как бы его гипнотизирую как-то сосредоточен Хорошо, ты на рынок как-то можешь повлиять? Вряд ли. Вряд ли. Пока нет, 2 миллиарда долларов. Хорошо, если ты на рынок повлиять не можешь, то имеет ли смысл сидеть перед компьютером и гипнотизировать сделку? Нет, не имеет, но как-то на мысли заняты ею, что. может, вот сейчас пойдет, но, может, сейчас развернется, но может, хотя бы сейчас. Хорошо, Надежда, а, мы говорим о симуляции торговли или, допустим, мы торговле, допустим, тот же топ Нет, это. Ну, это больше к торговле. В симуляции такого нет, в симуляции все попроще. Хорошо, а вот э, ты торгуешь, ты торгуешь на свои деньги или на деньги инвесторов? На свои. Так, хорошо, ты торгуешь на свои. Э, вопрос, да? А, тот депозит, который у тебя есть, насколько он тебя существенен, если ты его потеряешь? Ну, насколько два-три месяца из жизни вычрастишь? Ну, вот опять же, да, вычеркнет. То есть, понимаешь, что происходит? Ты торгуешь теми деньгами, которые для тебя очень большие, да, потому что два-три ну, месяца это все-таки большой результат. А ты -то где торгуешь? На АМР брокер АМР а, брокера МП да? Угу. да понятно а ты торгуешь мини контракты или микро контракты да мини микро микро хорошо и даже микро контракты для тебя достаточно полезно воспринимается да потому что сейчас рынок волатильный и так. Есть, Попробуй, я, ну сейчас большие. да Понятно. А как считаешь, что можно сделать в таком случае, если сейчас рынок волатильный? Ну, либо не лезть, как кстати, один из вариантов. Вариант. А, уменьшать риск входа ну, на сделку. То есть смотри, я вижу примерно три, три проблемы, которые можно устранить. Первый, да, то есть тот убыток от каждой сделки, который ты получаешь, у тебя существенно нет. А, то есть это в процентах сколько получается? Примерно 5% от депозита. Вот. А должно быть? Вот. Должно быть 1-2%. Ну, а лучше, да, в твоем случае даже 0,5 и 1. Вот, поэтому нужно уменьшать да, дальше. То есть, какие есть варианты? Либо вариант идти туда, где есть более мелкий, скажем так, контракт, допустим, идти в адекватный Форекс и в АТС проводится симуляция, брать анализ рынка, да, то есть анализировать, а непосредственно вставляться уже у а, форекс-брокера адекватного, да, где можно, допустим, 001 -лотом торговать. А, либо, так, мой микрофон очень тихий, так, Игорь, как меня слышно? Отлично. Так, ну вот, Игорь говорит, что меня отлично слышно, Давайте проверим, как меня слышно, а я потихоньку продолжу. первый вариант, да, это уменьшать еще риск. Второй вариант, какой у тебя стоп в среднем и какой инструмент вы торгуете? S&P 500, некоторые валютные пары. Стоп по S&P 500 примерно, примерно три пункта. Примерно 3 пункта. Ну, 3 пункта – это небольшой убыток, на самом деле. Это должно у тебя получаться где-то… Есть одним микроконтрактом, это какой убыток? Так, сейчас скажу. Это получается один пункт, 12,5 долларов. 1,25. Да, да 1,25. Нет, у меня 12,5 не получалось. Это мини-контракт. Мини-контракт. Угу. Ну а микро должен быть 10 раз дешевле. Так, сейчас, секунду. Угу. У кого есть шум на стороне, напишите, пожалуйста, если что. Будем думать, отключу наушники. Игорь, у меня есть какой-то шум с моей стороны? Нет, нет. Нет, нету шума. Все верно, 1,25. Вот, 1,25 и соответственно, да? То есть, поход угу. получается сколько? Так, четыре с половиной, четыре сейчас, 5 долларов. я запутался, один пункт будет 5 долларов, вот, соответственно, если три пункта, получается 15 долларов, 15 долларов, угу. так, вот народ пишет, есть шум, не знаю, ну давайте вот так сделаю, я шума не слышу, сейчас есть шум, ребят? Есть ли шум? Напишите, пожалуйста. Остался дела. Игорь, ты тут? Да, а меня как слышно? Ну, здесь. Может, с моей стороны какой-то. Но, значит, со стороны Игоря потому что Когда я на снял, ничего не поменялось. А вот, есть. Ну, Но... так. Я тоже могу -то снять. Давай. изменилось так ну вроде шума нет алё да все, все ой, -ой, ой игорь ну-ка скажи что-нибудь что-нибудь что, что то начало подтормаживать у кого-то видео в общем, не... лучше, мне кажется, точно не стало. Ну, понятно, что шум пропал. Вы же видите, все такие гарнитуры, они всегда... Так. Ладно, в общем, что-то я стал плохо максимально видеть. У меня яркость по минимуму убавилась. Ну да ладно, продолжим. Окей. Поэтому смотри, давай определимся, ты все-таки торгуешь мини-контракты или микро — Ты скажешь, что это, короче, стандартный ЕС, да? да. — так Не, не, не двигаю вот прям. Вот, ребят, стало хуже намного, потому что вот сейчас, да, один обратно гарнитуру, прям ужас стал какой-то. — Статистический шум можно вытерпеть, а вот это вот гвоздем по... Да, вот так намного лучше. Окей, погнали. Uh, смотри, uh, во-первых, переходишь с мини-контракта на микроконтракт. И в итоге, uh -huh. допустим, три пункта, это на мини-контрактах uh, будет 150 долларов, а на микроконтрактах это контракт будет контрактах uh, будет 15 долларов. Потому что они в 10 раз uh -huh. да, то есть, и соответственно, uh, ты можешь торговать один микроконтракт, два микроконтракта, три и так далее. Ну, со соответственно, выравниваем. То есть, если 15 долларов, это ну, небольшой стоп лосс, ну, можешь сделать там. Побольше за двумя микроконтрактами взять и так далее и тому подобное, уже легче жить будет. То есть, а лучше все даже перейти на один микроконтракт, и самое главное, начать зарабатывать не доллары, а тики, как я в прошлый раз говорил, потому что да, тихо экономика. Mm -hmm. Вот, это первый момент. А второй момент вопрос: почему все-таки ты так реагируешь? Либо, да, то есть, либо вопрос в первую очередь в а, знаешь, это как, а, а, как, вот знаешь, как быть отличником, синдром отличника, что нельзя ошибаться, да, то есть за потому что за ошибки социум у нас ругает. То есть если это так, это плохо, безусловно, это плохо, поэтому тут нужно вот с этим работать. То есть не нужно рынку доказывать, что ты прав, и ты может быть прав, потому что ну, на самом деле рынок, он а, какой бы ты умный не был, вот простой пример нефть. Да, все хорошо, uh -huh. все говорил о том, вот и мы сегодня с тобой с Болдером разбирали, все говорил о том, что а, цена может идти наверх, она, хоп, ушла в минус 37 долларов. да, И поэтому тут, тут не предугадаешь. То есть, как говорил Айрата, и продолжает говорить периодически, трейдер торгует вероятность. Вот, поэтому твоя задача – найти самые интересные, а, точку на рынке, с максимальной вероятностью цена может развернуться и просто зайти в этот ролик. Вот и все. А дальше уже ты на него не повлияешь. То есть, понимаешь, ты для чего делаешь симуляцию торговли? Для того, чтобы статистически. То есть, твой стоп-лосс он рабочий, да, твой профит рабочий, да, без убыток рабочий, да, все работает. То есть, и на больше ты ни на что не повлияешь. Другое дело, то, ну, единственное, на что ты можешь повлиять, это риск-менеджмент. То есть по э, mm -hmm. и маним, количество денег в рынке и все. Вот. Ну и в принципе, э, что еще могу посоветовать? Во-первых, когда ты хочешь рынок, ну условно говоря, попрощаться с деньгами, да, то есть представь, что ты... Э, представь, что, так, это у тебя уже, да, там на заднем плане? Да. Mm -hmm. а, представь, что ты вот, знаешь, как билет в лотерею купил. Условно говоря, хотя это не совсем так, то есть все. Вот ты зашел в рынок, и вот представь, что ты можешь получить стоп лосс, все, и вот, вот выдохни, ты на, на, ни на что не повлияешь. А, повезет, рынок дошел до твоего тейк-профита, и, и все замечательно. Не повезло, ну, значит, проанализировал ошибки, и двигаешься дальше. Что еще можно подумать, что еще можно подумать, а, как вариант а, сделать более, либо уменьшить стоп лосс и профит да, то есть чтобы сделки были более быстрые, так Вот это был один из вариантов. Да, и давай ты сделаешь, сделаешь так, чтобы на заднем плане не шумели, ты у в окна там вот. Сейчас. Давай. А, это один из вариантов. Второй вариант был. Угу. А второй вариант, который был, это наоборот увеличить сделки и сделать их более позиционно то есть условно говоря зашел и где ждешь допустим учетом того что сейчас рынок волатильный там не 6 пунктов а пунктов 20 условно говоря и когда-то вот сто допустим остается тот же а тейк увеличивается тогда да то есть ты условно говоря можешь позволить себе больше ошибка вот. Ну и очень важно, да, то есть э, автоматизировать этот процесс в голове, то, что ты должен понять, когда ты пойдешь симулятор торговли, да, ты же э, не, не особо переживаешь по поводу сделки, да, то есть ты должен мыслить категории сразу месяца. То есть э, за день может быть куча убыточных сделок, да, но обычно лучше все-таки не больше трех. Да? И день может быть убыточный, и неделя может быть убыточная. Самое главное, как ты закрываешь месяц. Вот. Это самое главное. Поэтому я рекомендую взять вот прям самый микроскопический контракт и начать торговать именно его. И научиться зарабатывать именно тики. Вот я уже об этом сто 500 лет говорю. То есть научиться, научиться зарабатывать тики. Есть, когда вы научитесь зарабатывать 6 пункта 24 тика, да, допустим, одним мини-контрактом, да, это 300 долларов. А двумя контрактами это 600 долларов. А четырьмя это 2000, сколько там? 1200 долларов, да, то есть, в принципе, доход всегда один и тот же в тиков, но ты работаешь именно э, количеством денег в рынке. Вот. А что касается дисциплины, тут ее просто нужно отработать, вот и все, поэтому только симуляция торговли, и все. И если что-то не получается, ты начинаешь скакать и плясать, да, то есть, а с учетом того, что обучение продолжается уже сколько времени, а ты торгуешь, да, то есть, ты уже, в принципе, нарушаешь. Понимаешь? Uh -huh. То есть ты сам же саботируешь процесс, поэтому тут тебе важно понять причину. А зачем ты хочешь потерять эти деньги? Потому что ты прекрасно знаешь, да, что когда э, студент-трейдер начинает торговать до окончания обучения, да, то есть, э, что из этого получается? Он сливает деньги, и ничего хорошего не происходит. А даже если не сливает, он получает громадное количество психологических проблем, которые крайне сложно потом просто отработать и остановить мозг. Поэтому ты, ты сам же себе вредишь. Вот. То есть, понимаешь, невозможно, ну, можно, конечно, как повезет да, торговать, но э, профессиональный трейдер, он приступает в торговлю, когда у него есть четкий алгоритм торговли, которого у тебя нет, потому что я его еще не видел. Mm -hmm. вот. Поэтому, как вариант, вот тебе сейчас пообщаться с твоей тезкой из группы из ноября, э, и у него крутой получился бизнес-план, и он, в принципе, тебе поможет. Вот, всем пришедшим привет. Вот, это первый момент, точнее, даже не первый, а уже не знаю какой момент. А, что еще, что еще? Да, в принципе, с этим все, по поводу дисциплины, тут только симуляция торговли, о, сколько сердечек посыпается. Это только симуляция торговли и четкий алгоритм, и работать по нему. И работать. Хорошо. Вот, а, так, вторая часть сообщения. Можно ли ученику-новичку начинать при тяжелом финансовом положении? С небольшого нет. депозита стараюсь нет. ловить маленькие кусочки движения. Ни в коем случае. Во-первых, ловить ничего не надо. А, а Во-вторых, мы это в прошлый раз обсуждали. Если у трейдера нет денег, то ничем хорошим это не заканчивается. То есть, В принципе, условно говоря, вот у тебя есть, допустим, 200 тысяч рублей, вот ты туда закидываешь, смысл что они могут потеряться и все и без каких-либо надежд то есть ты торгуешь ты получаешь удовольствие но ты должен понимать что ты можешь потерять а торговля исходя из позиции что это мои деньги мне против сноса нужно бабки зарабатывать но я не видел ни одного трейдера который нет вот за все время за 10 лет был только один трейдер кто вот смог вот преодолеть ситуацию и, и... Это был ты? Ну блин, я себе нет, это был не я. Я скажу так, за рамки. Вот. Поэтому на самом деле, то есть, понимаешь, это... то есть, и даже без долгов это огромное психологическое давление. И говорить о том, что вот с долгами, да, с какими-то ожиданиями. Вообще, в принципе, ожидания это плохо. Потому что когда человек приходит на вебинары или на семинары или на рынок с ожиданиями, ну, обычно ничего в это не заканчивается по себе знает, поэтому лучше всего приходить с намерением заработать, но а дальше уже как как повезет, потому что рынок, тем более сейчас, он становится настолько сложным, что тут а, тут в принципе будет правильно сказать выигрывает только математика, просто твоя математика, в которой ты уверен ну и плюс, если ты все не уверен, то ничем хорошим может не заканчиваться. И когда ты начинаешь сравнивать себя, это как раз-таки вторая часть твоего письма, когда ты начинаешь сравнивать себя с другими, обычно говорит о том, что ты в себе не уверен, ты смотришь, как, как у других. Вот, условно говоря, ребята, которые уверены в своем алгоритме, они им вообще пофигуют как там у других. Ну, вот зачем ему знать, да, то есть а что там, как, какой алгоритм у другого человека, да, или а как он торгует, он сам условно говоря, гребет бак и ему нормально, понимаешь? Поэтому тут вопрос либо, да, то есть о, в твоей уверенности в себе, либо ты хочешь переложить ответственность на кого-то, да, то есть, чтобы тебе э, э, сказали, нет, игр, тебе, тебе нужно делать так. да, Вот тебе, допустим, торговый сигнал, вот торговый план, вот тебе еще какая-то рекомендация, вот делай так. И ты, знаешь, вот со спокойной душой начинаешь это делать, потому что ну тебе так легче. Ты вот. понимаешь, это не хорошо, не плохо, это как есть, кстати, этим нужно работать, потому что это немножко детская позиция. Мы, в принципе, об этом говорили. То есть, понимаешь, тут важно понять, а зачем тебе знать, как у других? И мы есть, в принципе, об этом говорить. Ну, чтобы... Я же не могу со стороны увидеть, как правильно, интересно, как у ребят, у которых получилось. Может быть, все переживают одинаково, все сталкиваются с одинаковыми Зачем проблемами. Зачем правильно? Ну, ну нет такого вот выражения в тренинге, как правильно. Ты либо зарабатываешь, либо не зарабатываешь. То есть, понимаешь, это вот… Ну, чтобы более чистый был заработок, точки более чистые находить для входа. Это педантизм, а педантизм – это психологическое заболевание. Его нужно устранять. А, смотри, очень часто люди любят читать биографии великих людей и применять их опыт на практике, но это не получается. Вот тот же Дональд Трамп, да, то есть, совсем новенький привет. Тот же Дональд Трамп, да, у него была, скажем так, такая серьезная жопа в, мире, в жизни, да. Ну и что теперь, в каждом переживаете минус 10 миллиардов, да, и банкротство. Зачем, понимаешь, сейчас более страдания. Поэтому то, что вот у каждого есть свой опыт. И то, что работает у других, она не обязательно будет работать у тебя. И наоборот, то, что работает у тебя, она далеко не, не будет работать у других. Ну, допустим, да? Я вижу сделки в одном из чатов, допустим, я вижу, что трейдер просто тупо встает на пробой, на границу флета. то есть цена подходит, и он тупо заскакивает в рынок, да? И у меня мозг взрывается от этого, он зарабатывает. Понимаешь? Буду mm -hmm. я так делать, Я никогда в жизни, но он зарабатывает, а он никогда в жизни не будет заходить а, а, лимитными ордерами, чтобы вот получиться не зайти, потому что он не умеет так. Поэтому а, то, что у других, оно тебе вряд ли поможет. То есть в лучшем случае это даст тебе минимое, знаешь, какое-то успокоение, это знаешь, это больше. Да, поддержка какая-то. Нет, это даже не поддержка, это, знаешь, это как. План для мозга, когда нам жизнь становится проще. Вот когда ты знаешь, что делать, тогда становится жизнь проще. Ты понимаешь, знать, знать, как делать, и в принципе делать это разные вещи. Поэтому понимаешь, у тебя есть вся информация для того, чтобы стабильно зарабатывать. Все, что нужно, это что, да, то есть абстрагироваться от рынка, провести семена в торговле, выработать торговый алгоритм и вперед. Но тебе, да, то есть необходима поддержка, да, тут уже вопрос то есть опять же, даже то, что мы вот с Максимом разбирали, чья поддержка здесь нужна. твои супруги да, то есть твоих родителей, да, потому что тебе ее не хватает. И, понимаешь, спрашивают, а как у других, а какая разница, вот, понимаешь, а, вот, у, у других. То есть ты для многих уже трейдеров самый авторитет, потому что ты знаешь больше, чем они. И это уже тебя они должны спрашивать, и ты своим опытом должен делиться. Вот. Поэтому тут уже. Вопрос в чем? Может быть, тебе просто не хватает единомышленников, с кем можно просто потрещать? Ну, сегодня их много появилось. Ну, вот, да, то, вот, понимаешь, оно легко решалось, и дело, понимаешь, дело не в том, как у других, а дело в том, что просто общения не хватает да, то есть единомышленников. Это совершенно другой запрос. И тут важно понимать, а что тебе не хватает. То есть, когда у тебя что-то не получается, важно понять, что, не, не, что, что именно из-за чего не получается. Uh -huh. Как мы видим вот на этом примере, у тебя запрос был изначально неверный. Не, не да? Сейчас, uh -huh. если, вчера и сегодня я этот вопрос решил. Теперь ты сможешь общаться с ребятами и, в принципе, взаимодействовать. И жить станет, надеюсь, веселее. Вот. Поэтому не надо сравнивать себя с другим, потому что если у человека получается, ты не знаешь, да, то есть, что он что он прошел, сможешь ли ты повторить этот путь? А даже если сможешь, будет ли у тебя получаться. Поэтому вот есть ты, ну и в принципе ты и делись в этом направлении. Хорошо. Вот. И у тебя был, была, была третья часть. А, для себя я ответил на него. Согнать себя в рамки, мотивировать примерами других, настраиваться на победу, подменяя боязнь интересам. А, вопрос. Зачем а, в рынке без рамок сгонять тебя в рамки? Понимаешь, они, а которые хотят загнать себя в рамки, они идут работать на завод. Хотя ничего против не имею. У меня у самого отец работает на заводе всю жизнь, но. То есть мы сами зачастую ставим, это знаешь, как одеваем мошенник и прицепляемся к какому-то забору, чтобы можно было тяпнуть. Да, то есть, ну, потому что есть какие-то рамки, потому что если их и нету, то это что же, тоже, да? Это же все получится, это все возможно. И ты знаешь, ребята из нашего чата, которые очень часто а, в шоке, типа, это что же, я теперь умею торговать, да, это все же у меня что получится, и они не торгуют, потому что они не могут понять, как так, как так они могут позволить себе, условно говоря, заработать, на домке, там через год. Не факт, конечно, они же заработают, да, то есть, а может и заработать, но суть такая, они не могут себе поверить, что это, в принципе, возможно, поэтому не зарабатывают. Но, ну, допустим, есть пример. И ты знаешь этого человека, который еще полгода назад находился полностью без денег, а сейчас у него в управлении 4 миллиона долларов. Я думаю, скоро станет миллион долларов, и он вполне сейчас очень хорошо зарабатывает. Понимаешь, это, в принципе, рынок. И рамок действительно нет. И я вот вижу сделки, когда он за день зарабатывает по 40 тысяч долларов. Да, ну, может быть, эти сделки они длятся чуть дольше, чем один день, но тем не менее. Вот, поэтому не нужно себя загонять в рамки, это ну, нехорошая не вещь, которую ты можешь себя... То есть, условно говоря, понимаешь, временно ты можешь себя загнать в какие-то рамки в виде, даже не рамки, а в какой-то алгоритм. Но, опять же, в, через какое-то время этот алгоритм будет тебе все равно мешать, и торговать, и зарабатывать. Да? То есть... И тут важно понять, почему у этого появляется потребность загнать себя в рамки, понимаешь? А еще раз, прочитаю вот последнее предложение. Для себя я ответил мне меня в так, мотивировать примерами других, настраивать на победу, подменяя боязнь интересом. Подменяя боясь поражением. – интересом, но оно, понимаешь, оно не получится подменить. То есть пока страх не переборется, а как можно переборить страх? Самое главное – нужно понять в принципе первую причину этого страха, почему он появился, и уже после этого боязнь интересом, но сильно сомневаюсь, что если ты будешь условно если, ну я допустим, да, у меня периодически есть страх высоты, если мне скажут, что мне подарят, ну допустим, красный Феррари, если я прогуляюсь между двумя девятиэтажными домами, да, то есть по канат по какой-нибудь, скажем да так, то есть ну, не в жизни я туда да? а, не за какие деньги не пойду. Ну, смысл, да, то есть а речь того не стоит. Вот. Поэтому если ты вот панически чего-то боишься, да, то есть, допустим, тех же убыточных сделок, то вот важно именно копать и понимать, а почему, откуда это появилось. То есть чего ты боишься. Вполне допускаю, что ты можешь бояться условно делать. Просто пример. Я боюсь получить убыток. Почему? Потому что, да, то есть, допустим, в школе меня всегда ругали, если я не плохо выполнял домашнее задание. И что с того, да, то есть, меня позорили перед всем классом. Соответственно, логика какая? Если я получу стоп, да, то есть, я позорюсь перед обществом. и люди будут считать, что у меня никогда не получится, да, и я ничто вот, это один из вариантов развития событий. Либо второй, да, то есть, либо третий, либо четвертый. То есть, тут важно именно ответить на вопрос, откуда? Откуда это понятие устранить. И как только ты устранишь, то тут уже э, ты сможешь по... тебе станет легче. Тебе как минимум станет легче. Вот. Ну и очень часто, да, то есть а, когда ты очень переживаешь потерять деньги, да, то есть, особенно если это последние деньги, то ты.. Типа, Прям перед ними трясешься. Ну простой пример uh -huh. а, какой у тебя депозит сейчас там? Сейчас около тысячи долларов. 1000 долларов, да, ну понятно, то никаких мини-контрактов там даже близко быть не может, то есть, а потому что, ну сам понимаешь, да. И тебя uh тысячу -huh. долларов, это вот тем более самоизоляция, карантин и прочее, это, это много. Но, а если бы у тебя там было 100 долларов? Как бы ты тогда ну, то -то я бы не переживал. А так если бы 10 сильно. долларов? Тогда вообще не переживал. То есть, понимаешь, это финансовая емкость, да, то есть значимость денег. И мы, в принципе, про, про, на прошлых разговорах говорили, что если денег, хотя категорически мало, да. Соответственно, ты за них трясешься, переживаешь и упускаешь финансовые возможности. А если бы да, у тебя там было 100 долларов, ты был бы реально по барабану, что с ним происходило. Ты бы торговал там 0 0 0 0, 0, 0, 0 1, там лотом, ты бы брал бы все бы сделки и вообще даже они бы не парились, бы ты уходил спокойно на улицу и выходил, возвращался и закрывал бы все в плюс. Поэтому сейчас, да, твоя задача мини-контакт, платить в микро-контракты и, и торговать. А прежде чем торговать, создать четкий алгоритм. Вот и все. Вопрос? Хорошо. Вопрос? Вопросы? Хорошо. Вопросы есть? Да, есть что-то? Да, в принципе, это были все мои вопросы. О. Пока нет. Ну, значит, подытожим. Первое. Mm. Не надо нарушать риски money management. И если страшно, допустим, при риске 1% торгуйте 0,5% или даже 0,01% к депозиту. Это первое Второй момент, обязательно копаем, откуда появился страх, да, то есть убытка. как только найдем и поймем и устраним, риск станет жить проще. Ну и последний момент, да, то есть обращать внимание как у других, да, а самое главное, как у меня. Вот. Это в принципе самое главное. Вот. А, ш... О, как раз полчаса уложили, даже со всеми проблемами. А, что еще хотел сказать? Все записи я сохраню и в ближайшее время выложу на YouTube, и их можно будет пересмотреть. Вот. Если у кого-либо из присутствующих у тебя в том числе появятся вопросы, всегда можно писать на почту и можно будет провести еще один спокойно вот такой разбор, если он будет полезен. Вот, в принципе. Хорошо, надеюсь. Надеюсь, да. мой пример кому-то поможет, они самое перестанут главное, бояться, он начнут делать. Да, самое главное, чтобы он помог тебе. Вот. Поэтому на этом все. Очень оперативно мы в этой сауне закончили. Я пошел выжиматься. вот. И всем хорошего вечера в воскресенье. Пока-пока, Спасибо, пока.